Киржу не могу, просто спросила совета, что поесть вечером на ночь, чтобы не потолстеть. Так вот, моя любимая подруга прислала мне замечательный папа десерт. Говорит Лера, э, меня делаешь, вроде как бы и мясо пожевала, и не потолстела. Что?